часу дубы, привет! Привет! привет! Как у вас погода? Какая температура воздуха? Какая температура моря? Ой, ну, воздух очень тепло, больше 30 градусов, потому, конечно же, в поездку на Центрибар нужно брать э -э, крем, да, не менее 50, защиту, вот, вода, ну, это парное молоко, просто, вот, э -э, океан, когда да, заходишь, но ну, такое впечатление, что ты просто в ванной. На разных побережьях немножко температура воды может отличаться, но вот в нашем подселе пока там, где была, самая-самая теплая. А где вы находитесь, в каком регионе, где именно? На данный момент я нахожусь в Кивенге. Вот, то есть, сразу хочу сказать для тех, кто хочет экзотично побывать на океане, конечно же, нужно не забывать про отливы и приливы. Вот, и рекомендую брать с собой специальную обувь, вот, как многие делают это в Египет, потому что когда отлив, зайти в можно, да, но все-таки нужно пройти по такому, скажем, не очень безопасному, что ли, берегу, потому что есть ракушки, еще что-то вот, а дальше глубина. Ну или, конечно же, ловить прилив, когда можно полноценно поплавать. А если мы запроponуемо, что ты можешь немного отпосунуться дальше, пройтися буквально, подивитися, что ж там ще происходит, такие маливные пейзажи, как на фотографиях, які мы очень часто завантажуємо, чи то в Google, чи то в социальных да. соціальних мережах, начебто, ну, реклама Bounty до нас ось так посмехается своей ша Розкажи, взагалі, що чекає найближчим часом на то, в чекає что ждет на ближшем часом, в этом де ты зараз находишься, то есть, какие, возможно, які какие, возможно, там парады будут? проходити, чи, можливо, какие-то фестивали, и если что-то будет такое надзвичайное, яскравое, то как до него готовятся, чи то туристы, чи то местные жители? Ну, я бы с радостью прогулялась, но я просто вот с таким вот красивым видом нахожусь сейчас на балконе, потому что я сижу... Ага, ось в чём секрет. И, честно, скажу, с этого балкончика просто очень часто сидим, отлюбився, потому что просто с него не хочется буквально пару метров и это уже сразу будет э, э, пляж, океан. Вот, поэтому с радостью пройдусь, но я надеюсь, что вам немного видно. Вот такая Нам видно, что с балкона э, пару... можно стрибать и в воду уже, я так понимаю, чини. Ну, практически, да, практически с номера можно уже сразу же, да, моментально в воду. Вот, а скажите, может вы были на каких-то экскурсиях, куда-то ездили, да. на какие-то острова? Я была уже на нескольких экскурсиях, вот, самая первая моя экскурсия была в Стоунтаун и, в общем-то, если рассказывать про нее и вообще про Занфибар, вот, хотелось бы, чтобы туристы, путешественники, кто сюда приедет, конечно же, понимали, что это Африка, вот, свою специфику, то есть, все таки народ здесь живет не так уже, скажем, богато, а я бы сказала бы вот, даже очень бедно, да, и когда ты попадаешь в Стоунтаун, то есть, в город, где ну, рынки, магазины А, а меня видно? Я просто пропадаю Да, да, да Видите, Ну, ну трошки сигнал знакая, но а, а, а ты з'являешься угу. угу. а, Получается, и, ну, немножко, честно, меня вот это шокировало Потому что это было на второй день приезда в то есть эти дети, босиком, ну, то есть, ну, так вот. Хотя, с другой стороны, то есть, вот видишь, когда детки в школе, они с таких формах, то есть, там, учат английский язык, вот, то есть, это, конечно же, радует. Что касательно других экскурсий, на которых, мне, на которых я уже побывала, это можно поплавать и посмотреть дельфинов, их обычной среде, то есть, да, не так, как мы можем в дельфинарии их тоже, конечно же, увидеть, а поплыть на лодочке, когда они прям возле тебя плывут, вот, ну, при желании можно окунуться прямо вот в Индийский океан, такие маски, ласты, э, вот, и поплавать, ну, конечно же, они плывут намного быстрее, вот, но ну, некоторым ребятам посчастливилось, прям вот очень-очень близко были возле них также потом экскурсия продолжилась на парк Джазани, это парк, где можно увидеть обезьян колобус, их практически больше нигде нет, только здесь. Вот можно их при желании покормить, хотя они травоядные, ну там кукурузка, чем-то таким, ну так вот, очень близко, близко к нам были, довольно-таки много там. Экскурсия продолжается еще, можно прогуляться по мангровой роще. Что это такое? Это деревья, которые растут очень мало где, буквально ну, единицы мест, где их можно увидеть. Они растут вот на промежутке между приливом и отливом. То есть и только в тех местах, где океан защищен э, коралловым рифом. Вот. Ну так вот, только в таких местах можно увидеть. Э, также я еще была на экскурсии... Э, по остров Призан. Вот. Экскурсия это... Там раньше была, получается, тюрьма, где продавались все рабы с Африки. Вот, Но потом, скажем так, как уже отменили Торговлю, но все равно продолжалось это придумал так первый премьер-министр и привез туда двух черепах из Сейшел, чтобы как-то сменить атмосферу и ассоциацию с островом. Доброе, вот. мы маем э, уже трошки изменять нашу а... картинку, хотя твоя картинка нас просто радует и вражает эмоционально, и мы заздремо тоби тим кольором заздростей, каким мы бачимо песочок, который находится позаду тебя. Тоже, дякуємо за те, що розділили ці е, золоті хвилини з нами. Будем сподіватися, що ми ще обов'язково зізвонимося. Тоже, бажаємо тобі гарного дня і приятного відпочинку. Ну, а ми потроху будемо рухатися далі. На черзі Володимир Мартиненко та Андрій Льовкін будуть презентувати Тури, які ж будуть на мега... саме а про мега-бамб. Бамб, зараз Бамбі, так, яка відбудеться у нас Протягом 9-го та 13-го листопада Будет презентовано Багато туристических продуктов Будут також и аукционы, и поливания на бомбардир Тож, дочекайтеся, это будет Дуже корисно и не меньше Важливо